Добрый день, дорогие друзья! Топ сад. Посадка томатов в мае 2021. Итак, пришло время высаживать томаты. Весна была у нас в этом году непредсказуемая, поэтому все это дело затянулось. Ну и вот сегодня мы высаживаем томаты в теплицу, используем удобрение органик микс для пересадки и рассады. Вот некоторые уже томатики посадили. Вот, и сейчас мы посмотрим, как у нас все это дело происходит. Тем более, что посадка наконец состоялась, иначе у нас вообще было бы возможность чтобы посадить их чупини в октябре. Такая запарка да и напряженка с посадкой. Так, и так и... процесс посадки. Да. Итак, мы сделали с вами лунку. А, вот удобрение Organic Сколько? Mix. А, вот это мерная ложечка 20 грамм. А, сначала лунку я проливаю, потом насыпаю, ну, где-то, да может быть, половина будет. в лунку. Вот. И теперь вот а, томаты у нас из стаканчиков. Майкл Полон. А, так получилось, что когда сажали семена они не очень были хорошие и я три томата посадила в один стаканчик вот и так я их посажу буду сажать в лунку вот очень удобные стаканчики они с, видите, донышком. с донышком вот снимается покажи. Дно, дно покажи вот дно Корневая О, система. Засаживаем. Да. Засаживает. И сейчас мы вот в этой лунке ну, давай, клади, будем резину, сажать. Посадили. Все три томата сажаю. Ах, тут три штуки даже. Три штуки. Это, это... Дальше делаю вот такую бороздку ага. кругленькую, траншейку маленькую. Акадовку. И вот сейчас засыпаю оставшиеся Удобрения, Гранулы. Это что дает? Органик. Органик микс. Это для лучшего не развития слышите. корней. Вот. Томатик посажем. И сейчас мы его проливаем. Ну, побольше. Лей, не так, и теперь посмотрим. Сюда И теперь посмотрим, что же у нас э, входит: Переварки. удобрение органик микс, ферментированная мука бобовых, рыбная мука, рыбная костная мука, костная мука, э, мука люцерны, водоросли морские, э, аминокислоты, витамины. То есть э, состав у нас просто прекрасный. С Сумасшедший, обедешься. Да. И будем наблюдать Дальше за этим томатиком ну, Вернее тут три штучки Как они будут развиваться Не стала я их разделять Пусть растут и радуются Ну вот этот томат у нас в теплице Которая называется в теплых грядках Там у нас контейнеры находятся Вот видите здесь поддается воздух Аэрация происходит корней И томаты мы собираем до двух килограмм А тут заодно растет у нас и киви Настоящая родной киви. Одно другому не мешает. Канал ТОПСАД рад помочь, господа, вам в ваших делах творческих. Развивайтесь, приносите новые технологии в сад и огород. Подписывайтесь на канал Топ ТОПСАД. Будем рады встретиться с вами на наших с вами огородах и в интернетах. Удачи на даче вместе с томатами в придачу.